как зарабатывать от 2000 рублей в день, просто копируя готовые видео. Приветствую вас, друзья, меня зовут Ольга Аринина, и уже семь лет я зарабатываю в интернет. И в этом видео я покажу вам, как вы сможете зарабатывать от 2000 рублей в день, имея всего лишь телефон с интернетом и один час вашего свободного времени в день. И это новый способ заработка, поэтому если вы хотите заработать по максимуму, то не пропустите эту информацию и смотрите это короткое видео до конца. Поехали! Преимущество этого заработка не требует вложений денег, занимает всего один час в день. Нужно просто копировать готовые видео, не нужно снимать себя и не нужно создавать какие-то продукты. Это отличный вариант дохода для новичка и для тех, кто уже зарабатывает в интернете. Друзья, прежде чем перейдем к сути заработка, давайте посмотрим на результаты, которые мы уже получили от использования этой системы. Итак, доход за июль составил 113 тысяч рублей, доход за август составил чуть больше – 152 тысячи рублей, а доход за 10 дней сентября составил 51 тысячу рублей. В среднем выходит от 2-3 тысяч рублей в день. И это отличный доход, учитывая то, что этот способ не требует больших знаний или времени на работу. И первый доход возможен уже через несколько дней после начала работы. Кстати, специально показываю вам статистику дохода с телефона, так как на телефоне невозможно подделать информацию, поэтому вы можете быть уверены, что эта информация реальная. Итак, всего лишь четыре шага для того, чтобы начать зарабатывать от 2000 рублей в день. Первый шаг. Регистрируемся в партнерке любого эксперта, который продает инфопродукты. Второй шаг. Берем его готовые видео с полезным контентом. Шаг номер три. Размещаем эти видео и свою партнерскую ссылку в ТикТок и получаем тону бесплатного трафика и комиссионный продаж. Вот так выглядит аккаунт в ТикТок, который продает инфопродукт по партнерке. Все очень просто и доступно для новичков. ТикТок это новая социальная сеть и сейчас она круто развивается. Туда приходит платежеспособная аудитория и вы можете отлично на этом заработать. Учитывая еще одну фишку самого ТикТока, которая заключается в том, что ТикТок сам продвигает ваши ролики и показывает их именно той аудитории, которая ваша тема действительно интересна. Чтобы вам легче было запустить этот бизнес, мы вместе с Анной Кузнецовой, экспертом по ТикТоку, записали для вас курс, который так и назвали «Деньги на ТикТок». В курсе мы показали пошагово, что и как делать, какую выбрать партнерку для продвижения, где взять реферальную ссылку и готовые материалы как правильно их разместить в ТикТок и как получать максимальный охват и, соответственно, больше комиссионных, больше дохода. А также записали для вас дополнительные уроки, в которых показали, как увеличить доход с одного аккаунта в три раза. Смотрите прямо сейчас подробную информацию о курсе «Деньги на ТикТок» ниже под этим видео. Приобретайте курс. Кстати, для первых покупателей действует очень хорошая скидка. Проверьте, возможно, вы еще успеваете получить курс по выгодной цене. И начните получать доход с TikTok сейчас. Снимите с него все сливки, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. До встречи на курсе, друзья!